В живописном уголке города Краснодара расположено одно из самых старейших учебных заведений Краснодарского края – Пашковский сельскохозяйственный колледж, который был создан в июле 1939 года. Мы гордимся своими традициями и историей, ведь нашему колледжу 80 лет. Все эти годы он принимает в свои стены новых студентов. Даже в годы войны Пашковский сельскохозяйственный техникум не прекращал своей работы. За 80-летнюю историю стен колледжа выпустилось большое количество настоящих профессионалов. Сегодня здесь готовят высококвалифицированных специалистов среднего звена по 10 востребованным направлениям. В колледже обучается около полутора тысяч студентов на очном и заочном отделениях. Самая старейшая специальность ПСХК – землеустройство. Землеустроители могут разрабатывать схемы и проекты по территориальному планированию и землеустройству. Выпускники имеют право работать в проектных институтах по землеустройству, в межевых и земельных центрах, геодезистами на строительных площадках, техниками в БТИ и специалистами в Росреестре. Экономика и бухгалтерский учет – самая популярная экономическая специальность СПО. Это и неудивительно, ни одно предприятие не функционирует без осуществления бухгалтерского учета. Специалисты данного направления могут занимать должности бухгалтера, кассира, финансового аналитика, ведущего специалиста экономического отдела. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. На протяжении долгих лет колледж выпускает ежегодно около 80 специалистов в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений. На строительном отделении изучают такие дисциплины, как архитектура зданий, инженерная графика, техническая механика, овладевают науками работы в программах «Автокат» и «Грандсмета», которые применяются при курсовом и дипломном проектировании. Выпускники могут работать мастерами или техниками в строительных организациях, в лабораториях по испытанию строительных материалов, в отделах архитектуры и градостроительства. В 2000 году были открыты еще две специальности. Первое – производство неметаллических строительных изделий и конструкций. Специалист данного направления имеет право работать технологом на кирпичных и фарфоро фаянцевых заводах, на комбинатах объемного домостроения, в лабораториях по испытаниям строительных материалов. Вторая – открытая в 2000 году специальность – монтаж-эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляции. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются системы отопления, водоснабжения и вентиляции. А также они владеют функциями управления структурными подразделениями в сфере ЖКХ. ПСХК идет в ногу со временем и в 2014 году открылась новая специальность – ветеринария. Ветеринары по окончании нашего колледжа имеют право работать в ветеринарных аптеках, лабораториях, животноводческих фермах и зоопарках. В декабре 2015 года состоялось официальное открытие клиники и аптеки на базе лабораторно-учебного корпуса ветеринарного отделения нашего колледжа. В сентябре 2016 года мы открыли три новые специальности. Социальная работа. Специалисты данной сферы оказывают защиту, помощь, поддержку и социальные услуги следующим категориям граждан. Пожилым людям, инвалидам, неблагополучным семьям, молодым людям из групп риска. После окончания колледжа специалист может работать в школах, центрах социальной помощи, правоохранительных органах и психолога реабилитационных центрах. Организация и технология защиты информации. Профессиональная деятельность специалиста данного профиля включает в себя обеспечение защиты информации на предприятии. Техники по защите информации могут работать на производстве в научных организациях, в финансовой сфере и коммерческих структурах. Коммерция по отраслям. Квалификация выпускника ПСХК по данному направлению – менеджер по продажам. Выпускник готов к профессиональной деятельности в должности коммерческий агент, кассир торгового зала, контролер-кассир. В 2017 году стены колледжа распахнулись для студентов специальности кинология. Кинологи – это специалисты по разведению и воспитанию собак. После окончания ПСХК кинологи могут быть востребованы в силовых структурах, пограничных войсках, транспортной полиции, МЧС. Высокий статус колледжа подтвержден многочисленными успехами и достижениями. Сформировавшийся имидж одного из лучших центров образования, науки и культуры Кубани позволил получить признание не только на территории Кубани и России, но и мира. Наша образовательная организация не раз признавалась одной из лучших в стране, так, в 2019 году колледж вошел в перечень 100 лучших колледжей и техникумов России из половиной тысяч профессиональных образовательных организаций из 32 регионов страны по версии World WorldSkills Russia. Преподаватели колледжа являются экспертами движения World WorldSkills Russia, в том числе сертифицированными и с правом приема демонстрационного экзамена. Кроме успешного обучения, колледж дает возможность получить дополнительное образование по 11 направлениям. Библиотечный фонд колледжа обеспечен большим количеством печатных изданий. В читальном зале студенты могут воспользоваться компьютером с выходом в интернет и получить доступ к электронной библиотеке. Среди студентов по ПСХК именитые стипендиаты, победители краевых и всероссийских олимпиад, творческих конкурсов и конференций. Мы делаем все возможное, чтобы студенты чувствовали себя комфортно и имели возможность не только получать новые знания, но и заниматься спортом, укреплять здоровье в учебно-спортивном комплексе, оснащенном тренажерным залом и плавательным бассейном. В колледже функционирует лицензированный медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым для оказания неотложной доврачебной помощи. Также для активной молодежи в колледже на высоком уровне организованы творческие кружки – Волонтерский отряд, в состав которого входит более 150 человек, заслуженно был признан лучшим среди профессиональных образовательных организаций Кубани. Мы предлагаем иногородним студентам благоустроенное общежитие, где имеются спальные комнаты на два человека, спортивный зал, комната для отдыха и кружковых занятий. Для организации здорового питания кольч оборудован столовой для студентов и преподавателей. Если ты хочешь стать грамотным, воспитанным человеком и высококвалифицированным специалистом, добро пожаловать в Пашковский сельскохозяйственный колледж, ведь ПСХК – это бренд.